В этом году коронавирус поменял все наши планы. Многие не смогли отправиться в путешествие, ведь границы закрыты и неизвестно, когда ситуация изменится. Но мы вместо этого предлагаем вам посетить уникальные места Ленобласти и отправиться туда, куда никогда не ступала нога независимого наблюдателя. В сентябре в Ленинградской области пройдут выборы губернатора. Действующий глава региона Единорос Александр Дрозденко ну никак не хочет уходить с насиженного места, где сидит уже 8 лет. За годы своего руководства Дрозденко умудрился превратить область в одну большую мусорную свалку. А в Мурино и Кудрово появились районы, Районы муравейники, без нормальной инфраструктуры, где жителям остро не хватает больниц, детских садов и школ. Но Аленобласть вошла в топ-3 регионов по числу обманутых дольщиков. Дрозденко с огромным энтузиазмом поддержал поправки Конституции, обнуляющие Путина. Ну а в награду от него получил благословение на еще один срок. Но решать это не Путину, а жителям области. У единоросов сейчас рекордно низкие рейтинги, поэтому голосовать за них никто не будет. И чтобы добиться желаемого результата, жуликам придется фальсифицировать. Но мы с вами не можем можем им этого позволить. Перед нами стоит очень амбициозная задача. Мы хотим покрыть наблюдением почти тысячу избирательных участков в Ленобласти. Организация наблюдения ⁇ это огромный проект. От обучения до выдачи направлений до выборов, до юридической поддержки и освещения происходящего на участках непосредственно в дни голосования. И без вашей поддержки нам никак не справится. последние годы мы видим, какой цирк происходит на Уиках. Сгон бюджетников, карусельщики и в стопок бюллетеней. А самое интересное всегда происходит во время подсчета голосов. Ну и последняя капля голосования, которая будет длиться не один, а целых несколько дней. И только усилиями независимых наблюдателей можно бороться с фальсификациями. И даже если они произойдут, Отстоять правду и отменить результаты, как случилось после последних муниципальных выборов. Для организации контроля за честностью выборов в Ленобласти нам сейчас нужна самая разнообразная помощь от наблюдательской до волонтерской. Прямо сейчас заполните анкету по ссылке под этим видео, чтобы выбрать, чем можете помочь именно вы. Это займет всего несколько минут, но может полностью изменить исход ближайших выборов. Стать наблюдателем может каждый. Прописка в Ленобласти не требуется. Нужно только ваше желание. Если у вас нет опыта, мы вас всему научим. Ну а если вы наблюдатель со стажем, то ваша помощь необходима нам ничуть не меньше. Поделитесь этим видео со своими друзьями и родственниками, которые живут в Ленобласти. И регистрируйтесь в умном голосовании, чтобы избавить регион от единороса Дрозденко.